Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Дева на март 2021 года. Этот прогноз вы можете смотреть по солнечному знаку, а также по знаку своего асцендента. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в марте все планеты движутся вперед. Нет ни одной ретроградной планеты. И это безусловно делает март очень динамичным месяцем. Многие темы начнут продвигаться вперед. Также это хороший месяц для того, чтобы давать старт, давать жизнь чему-то очень важному. В целом, Март поможет вам, скажем так, уловить темп активный и начать внедрять то, о чем вы давно мечтали. Марс, планета активности, 4 марта меняет знак и до 23 апреля будет находиться в близнецах, в вашем десятом доме. До этого Марс находился в Тельце, довольно-таки сосредоточенном, вальяжном, фиксированном знаке. И это создавало определенные, ну, не то чтобы ограничения в плане активности, но это не давало возможности разогнаться, размахнуться в какой-то деятельности. Сейчас же Марс находится в близнецах, поэтому будет возможность действовать более легко, на энтузиазме, в разных направлениях. И то, что Марс находится в вашем десятом доме, это создает хорошие возможности для решения важных бумажных вопросов, для того, чтобы решить вопросы, связанные с поездками. Это замечательный период для того, чтобы устроиться на работу, для того, чтобы применять свои знания на практике, чтобы ваши знания помогали вам двигаться к цели. И в целом Марс — это мужская планета, поэтому для мужчин будет возможность создавать счастье своими руками в этом месяце, а в жизни женщин может огромную роль играть тот мужчина, который находится рядом. Либо, если рассматривать работу, то это может быть большое влияние например, руководителя, на тот процесс, который происходит на рабочем месте. С первого по третье число могут возникать неожиданные ситуации в личной жизни. Это может быть спонтанная встреча. Даже, скажем так, тот, кому вы относились как к другу, к нему может резко изменится отношение. Дело в том, что в этот период будет активным аспект между Венерой и Ураном. Это аспект неожиданностей и порою он способен переворачивать с ног на голову все то, что э, казалось нам привычным и стабильным. 4-5 числа хорошее время для трудоустройства, для того, чтобы выполнять большое количество работы. Это хороший период для того, чтобы выполнять определенные обязательства и свои обещания. Дело в том, что Меркурий будет в соединении с Юпитером, и это всегда дает размах мысли. Это всегда дает возможность вот быстро решать вопросы. Будут находиться вот те люди, которые вам нужны. Вы сможете встретиться с каким-то человеком, если это необходимо. Или же вы сможете найти именно ту информацию, которая поможет вам выполнить определенную работу. С 11 по 15 число очень интересный период этого месяца. Дело в том, что Солнце будет в соединении с Венерой и Нептуном в вашем седьмом доме. Это создаст большой фокус внимания на теме отношений. И в целом это период, когда вы будто бы на одной волне с другим человеком, когда вы можете очень хорошо понимать друг друга. В целом этот аспект может проигрываться как на работе, так и в личной жизни. В любом случае вам откроется возможность лучше понимать людей, которые вас окружают, лучше разбираться в их мотивах, в особенностях их поведения. И это понимание даст вам возможность правильно интерпретировать те ситуации, которые возникают. 11 числа Солнце будет в соединении с Нептуном. Это аспект обострения интуиции. И в целом в этот период вы также можете столкнуться с людьми, которые тонко манипулируют. Поэтому в целом для новых знакомств этот период не совсем подходит, так как вы можете воспринимать человека в искаженном свете. 13 числа будет новолуние в знаке рыбы. И это как раз-таки возможность начать что-то новое в личной жизни, это возможность выйти на новый уровень отношений, это возможность внедриться в новый коллектив, выйти на работу. В любом случае, новолуние говорит о том, что пора выйти в свет, пора больше общаться с людьми. Слишком вот, длительный период времени планеты указывали на то, что вы в своем мире живете, что вы закрываетесь от других людей, стараетесь даже ограничивать общение с другими людьми. И сейчас наступает тот этап, когда нужно искать вот эти связи, искать людей, с кем вы могли бы общаться. И это период, когда в вашей жизни может появиться новый друг или будет идти развитие в личных отношениях. Это период, когда вы можете, как я уже сказала, оказаться в новом коллективе. И это все будет способствовать вашему... Росту, развитию, продвижению вперед. 15 числа Меркурий планета коммуникации, планета, которая управляет вашим знаком, переходит в знак Рыбы и будет в нем находиться по 4 апреля. И вот этот период, когда очень важно, чтобы в вашей жизни было много общения. Это период, когда вы должны впускать в свою жизнь новых людей. Вам нужно стараться больше обсуждать, больше узнавать новой информации, больше видеться с друзьями. В целом, вот, любая деятельность должна привлекать внимание в этот период. Поэтому, если вы заинтересованы в продвижении вашего продукта, в том, чтобы популяризировать вашу деятельность, то это очень хороший период для таких целей. 16 по 18 число будет также очень хороший период в личной жизни, так как Солнце и Венера будут в благоприятном аспекте к Плутону. Это аспект притяжения, когда вот есть желание с кем-то увидеться, у кого-то может быть желание встретиться с вами. Поэтому не стоит отвергать людей, которые будут проявлять инициативу. Старайтесь быть более открытыми в этом месяце, старайтесь, скажем так, видеть намерения других людей и понимать их правильно. В 10 числах марта может стать актуальная тема решения каких-то проблем. То, что длительный период вызывало стресс, дискомфорт, недовольство, пришло время эти моменты решать. И в этот период Марс будет в аспекте к Хирону. Это может создать такое разнообразие проблем, которые нужно решить. Многие моменты, которые вас не устраивают или которые раньше были незаметны, что они вас не устраивают, в этот период вы начнете это все видеть, вы начнете это все осознавать, понимать, и придет желание наконец-то вот эти вопросы решать. И пик этого аспекта будет 18 числа, поэтому апогей, кульминация этих событий и их решение также может быть вблизи 18 марта. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, а 21 числа Венера тоже переходит в знак Овен до 14 апреля. И эти планеты будут находиться в вашем восьмом секторе, который как уже упоминалось ранее, отвечает за определенное напряжение, проблему, решение вопроса, стресс. Это период, когда опять-таки многие моменты, которые не были лично для вас на поверхности, начнут давать о себе знать. То, что вы, скажем так, пытались спрятать, не обращать на это внимания, вам казалось, что не пришло время еще разбираться с этим вопросом, это все начнет выходить наружу. И это период, когда нужно будет решить целый ряд эмоциональных проблем и вопросов. Например, обида на другого человека, недовольство отношениями. В этот период нужно будет обсуждать эти моменты. И стараться найти общий язык с людьми, которые вас окружают. 24 числа Меркурий будет делать квадратуру к Марсу. И это может дать вам сильное раздражение. Это может дать даже реальный конфликт, который возникнет. Это может дать сильное трение, неудов... неудовлетворенность какой-то ситуацией. И это будет как определенный триггер спусковой рычаг для событий, которые произойдут дальше. С 26 по 29 число будет очень насыщенное время, очень интересное время. Солнце будет в соединении с Венерой и Хероном. Это аспект компромисса, это аспект перемирия, когда люди находят общий язык, пытаются договориться. И вот именно эта тема будет очень актуальны в конце месяца. Скорее всего, это определенный этап, который нужно пройти, чтобы двигаться дальше. Тем более, что 28 числа будет полнолуние в весах, в вашем втором секторе. Этот сектор отвечает за финансы. Весы ⁇ это партнерский знак. Поэтому во многом ваше умение договориться, найти общий язык, будет влиять на ваши ресурсы, на ваши финансы, на вашу способность зарабатывать. Возможно, это необходимость устроиться на работу и договориться с вашим работодателем. Возможно, это необходимость договориться с вашим супругом в паре, решить вместе какой-то вопрос. В любом случае, конец марта это о партнерстве, это о компромиссе. Никак не нужно в этот период воевать и скажем так гнуть свою линию и наконец 30 числа меркурий будет в соединении с нептуном в вашем седьмом доме это может дать такой эффект когда вы слышите то что вы хотите слышать это аспект иллюзии и самообмана может произойти какой-то важный разговор встреча и при этом Фразы будут звучать одни, но вы это будете воспринимать как-то иначе, по-своему. Поэтому старайтесь не впадать в фантазии, старайтесь видеть ситуацию такой, какая она есть, без приукрашения, без искажения. А это довольно трудно на таком аспекте. Если идет речь о решении важных вопросов, связанных с бизнесом, работой,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 датах старта новых потоков. И также есть информация о консультациях. Так что обязательно переходите и смотрите. Будем с вами на связи. Пока-пока.